Всем привет! С вами ВСПатологБай и сегодня мы находимся в творческой студии компании Shadow Design. И находимся мы здесь для того, чтобы, конечно же, пообщаться с ребятами, а также познакомиться с новинками профильных систем компании Slot. Для начала рассмотрим на примере профиля Slot80, профиль из которого можно делать уровневые конструкции со ступенью 8 сантиметров. Также из этого же профиля можно делать все различные ниши под скрытые трековые системы, под любые другие, в принципе, встраиваемые светильники и накладные. Также можно делать ниши под карнизы, гордины. Соответственно, профиль слот 40 имеет все те же функции, что и слот 80. Отличие лишь в том, что высота нашей ступени, если вы подумали и догадались, не 80 миллиметров а 40 также в линейке присутствует э, классический слот. Э, он начал, стал называться классическим после того, как появились последующие э, профиля. До этого это был просто слот, теперь это уже классика. Он э, несколько ограничен в габаритах, то есть у него есть заданный габарит по ширине, но при этом у него есть дополнительные э, интересные фишки. То есть из этого профиля можно сделать открытую световую линию, как на данном примере. То есть данный э, профиль у нас идет конкретно в этом случае двухцветный, черно-белый, Верх у нас белый, бортик идет черного цвета. Также этот профиль идет в белом окрасе и в черном, в цельном окрасе. В черном окрасе его можно использовать для установки линейных светильников, скрытых торговых систем, опять-таки же, каких-либо других светильников, которые подходят по габариту, ну, в принципе. И также можно сделать из всех профилей, которые я назвал выше, световые линии закрытого типа с безщелевым привыканием. Это очень важный, очень классный момент, которого добились ребята из Слот. Хотим сказать огромное спасибо компании Shadow Design за предоставленную возможность изучить новые продукты, за базу знаний, которые мы получили за время, пока побыли в гостях у ребята. мы были у них целых уже три дня, хотя да, планировали всего. там На сегодня. я аж немножко взбодрился, а то постоянно последнее время такая рутинная работа здесь, пекло. Мы кайфанули от души, потестили и самое главное, что теперь все это, о чем мы сейчас поговорили, уже есть в Беларуси, ну как, практически есть, буквально 8 часов, машина уже загружена. И мы все это привезем. Все, спасибо, Ваня. Мы едем в Беларусь. я с ним.